Значит, сегодня у нас на заседании присутствуют э, члены Санкт-Петербургской комиссии, наш куратор Смирнова Татьяна Александровна, куратор нашего района, э, и Митрохина Мария Владимировна, член Санкт-Петербургской комиссии. Мария Владимировна когда-то была членом территориальной избирательной комиссии 2016. Да. Поэтому и я приглашала всех членов комиссии с правом совещательного голоса. Пока лисицева, Татьяна Александровна, которая с нами уже на протяжении вот пяти лет вместе. Значит, у меня я могу тогда сесть хорошо, и дальше мы уже продолжим в рабочем порядке. Значит, э, коллеги, э, нас присутствует семь человек с правом членов СИК с правом решающего голоса: Кузнецова и Екатерина Михайловна отсутствует, но она. у нас есть, поэтому я предлагаю открыть заседание. Кто за, прошу голосовать. Против, поддержавшимся, принимается все единогласно. Так, я прошу прощения, я не представила, что у нас еще представители, наблюдатели Петербурга, хорошо, это Станислав Игоревич. Ну, очень приятно, Пришивайте, спасибо. Пожалуйста. Ничего страшного. Да -да -да. Коллеги, значит, вашему вниманию представлена повестка дня. Вопросы, которые сегодня выносятся на заседание, они э, выносятся в соответствии с Законом Санкт-Петербурга о территориальных избирательных комиссиях. То есть у нас, так скажем, два глобальных, два глобальных вопроса. Выборы заместителя и выборы секретаря. Э, посмотрите, пожалуйста, есть ли у вас замечания, предложения по повестке дня. То есть есть э, процедурные некие вопросы, ну и самые такие... Вы сейчас в решении пока... Давайте мы повестку дня ставим. Решение пока... Это, это позже. Нет никаких возражений. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. За, против, избежавшихся нет. Значит, принимается. Итак, коллеги, прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению вопросов повестки дня, мы должны избрать секретаря сегодняшнего заседания территориальной избирательной комиссии номер 16. У меня есть предложение избрать секретарем сегодняшнего заседания Зотову Наталью Владимировну. Есть у кого-то другие предложения? Тогда ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы искать секретарем заседания сегодняшнего заседания комиссии зотову Наталья Владимировна, прошу голосовать за, против, воздержавшихся, нет, Принимается единогласно. И также еще один процедурный вопрос для э, избрания заместителя и секретаря территориальной комиссии нам необходимо сформировать счетную комиссию. Я предлагаю счетную комиссию избрать в количестве трех человек Гарина Мария Владимировна Наумов Дмитрий Владимирович и Челапова Юлия Владимировна Мой выбор чувствуете не случайно у них у всех отчества Владимировны Значит э, ну это так, ребятка значит имеются ли какие-то другие предложения Тогда ставлю вопрос на голосование Кто за данный состав Гарина Наума Челахова, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержавшихся? Нет. Значит, в таком случае смотрим решение номер один территориальной комиссии. У вас у всех есть проект, проект решения об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам заместителей председателей и секретаря. Преамбулу читать не буду. Избрать счетную комиссию в составе Гарина, Наумов, Чалапова. И второй пункт, обратите внимание, разрешить счетной комиссии при осуществлении действий, связанных с проведением тайного голосования по выборам заместителя, председателя и секретаря территориальной комиссии, использовать печать территориальной избирательной комиссии для документов. То есть не гербовую печать, у нас есть печать. Итак, кто за данный проект э, решения? Прошу голосовать. Кто за? Против воздержавшихся нет. Будут ли какие-то у вас замечания, предложения?